Здравствуйте, меня зовут Элина, мне восемь лет, учусь я во втором классе, каждое утро пью детский продукт, сама развожу, сейчас буду разводить в теплой воде. Какой аромат, обязательно нужно помешать, сейчас буду пить. Как вкусно! Всем советую пропивать. Очень полезный продукт. Спасибо за внимание. Вы знаете, что это такое? Джирекит. Да ладно! И что это такое? Продукт питания. Для кого? Для детей. Да? Дима больше, чем Вова знает, да? Ну, Натя, открывайте. Будете пробовать? Давай? Да, будем, конечно. Вот, я его так открыла. Теперь вот сюда вот высыпаем. О, аккуратно открывай, чтобы... Давай, я, может, помогу? Нет, его надо... Сейчас, подожди чуть-чуть. Ух ты! Вкусно пахнет, да. да? Так, ты сам размешать сможешь? Смогу. Да, только аккуратно, придерживая стакан, размешивай. Давай, его. ну-ка ну сейчас будем пробовать что это такое продукт абсолютно натуральный здесь нет никакой гМО там химии каких-то вредных веществ содержатся все необходимые витамины макро-микроэлементы нужные для нормального развития наших деток и вот благодаря этому продукту мои вова и дима будут расти здоровыми у них будет развитый ум память иммунитет придет в норму продукт разработан высококлассными специалистами в сфере нутрициологии, медицины это не просто какие-то витамины, это продукт клеточного питания и полноценный перекус. То есть дети, идя в школу, либо куда-то в другое место, могут взять пакетик с собой и получить полноценное питание, когда захотят покушать. Представляете? И это не будет какая-то булочка, чипсы или там сухарики, купленные в магазине и приносящие вред. Это будет продукт, который несет только пользу вашим детям. Поэтому лично я, как мама любящая, всем рекомендую. Мальчишки, вам понравилось, вы другим деткам рекомендуете. Рекомендую, самое лучшее. Это натуральная пищевая смесь, только не молочная, а фруктово-овощная для развития и здоровья. Самых Нет, маленьких да. детей. Мы вчера пробовали вот это фруктовое. Очень понравилось нашему малышу. А вот это вот, кажется, малиновая. Мы ее сейчас сделаем. И будем, и будем пить. Помощь на моя крошечка. Попробую. Очень вкусно. Чтобы наши малыши росли здоровые, активные и никогда не болели. Еще мне очень нравится, что это именно концентрат выжимки полезных продуктов питания, которые богаты витаминами, микро- и макроэлементами. Потому что сами витамины, которые мы покупаем в аптеках, они синтетические, а это все-таки концентрированная еда. Даже те фрукты и овощи, которые мы можем купить у бабушки или сами выращиваем в огородах, не настолько полезны, потому что экология, во-первых, у нас уже оставляет желать лучшего и почва уже давно истощена. А здесь, благодаря вот таким новейшим технологиям, мы можем дать ребенку все самое лучшее. Тем более... Кушать за раз ребенок в виде овощей и фруктов столько не сможет, сколько здесь содержится в виде концентрата. М -м. Ой, как вкусно, Миша, скажи, как вкусно, скажи. <говорит2> Высыпаем. Папа, а это а Ну, это сейчас попробую, еще не знаю. Это, риса детское питание. Да. Так, наливаем в стаканчик водички. Хм. Ну, вкусно, пахнет. Так, размешиваем. Вода ну комнатной температуры, отстойная такая. Спеши. Вкусно? Пей тогда. Такие вот пакетики с сыпучим порошочком. Папа, mm -hmm. это похоже на капсулу. На капсулу похож? Да. А -а -а, ну на... да. Как на зубки. Uh -huh. Алиса, не Алиса на что похоже? На сок похоже? А? На компотик похоже? Не, Нет, на, на, на капсулу. На капсулу похоже? Да? Алиса, скажи, так вкусно? Да. Будешь каждый Ты день теперь. Вкусно? Писать. Да. Вкусно. Понравилось. Понюхай, расскажи, чем пахнет этот. Шоколадкой. Шоколадка. вкусно пахнет, да? Да. Сейчас будем разбавлять. Это надо. Я первое. Кумнику. Давай. Ляхнуться клубнику. Что будем делать? Раз... Разводить в воде, да? Да. Будем. Сейчас попробуешь и расскажешь. Давай, сейчас мама нам откроет. Насыпет. Я сама насыплю. Вау! хочется поучаствовать, да, дочь? Давайте смелее. Мама нерешительно у нас. Подожди, дочь. Я пять. Запах пошел вообще удивительный. Да, вкусно! <с> um> Ну-ка, попробуй. Вкусно. Классно, да, дочка? Да, вкусный, класс, Я не могу сейчас пробовать, у меня пост идет. Я вечером попробую, хорошо? Оставишь мне? Немножко? Нет! <поставить> Нет! Сейчас. Не могу сейчас. Чуть-чуть оставишь, хорошо? Немножко. Все, давай. Всем пока, скажи. Нет! Нет! Еще оранжевый попробуем. попробуем, сейчас попробуем, сейчас попробуем. Да. Хорошо, давай другой стакан, давай Ой, будем нюх. разводить. Все. Давай хорошенько еще помешаем, подожди, дочь. Угу, какой свет, <смех> вот этого э, <смех> такой <смех> Там а тут какой-то жоп. Какой Опа, ну ка давай попробуем, шика... Мармеладками. <смех> Обалдеть. Пап, пей. <coughs> Другой файл. Как конфетки, да? А папе. Пей, пей. Еще попробуем. Еще отправим. У нас здесь много. Давайте, пробуйте Вкусняшка Продукт натуральный Без красителей, без сахара Без ГМО, без химии, без синтетики Нет консервантов и стабилизаторов Принимаете супервкусные витамины Ваши дети получают Нормализацию иммунитета Отличное настроение Крепкий сон Развитый ум и память Улучшение концентрации внимания Заряд энергии Способ применения вы уже заметили. Мы разводим один стик в стакане воды и выпиваем. Можно высыпать в рот порошок и запить. Это не такие типа там скучные, невкусные таблетки. Это очень вкусный сок. Нужно вот так его разрезать и высыпать аккуратно. И тут начинается оранжевый, оранжевый кусок. Убираем лишнее, что нам мешает. И все это смешиваем. И это все надо делать в теплой воде. Не в холодной, а то будет невкусной еще еще какие-то чуть-чуть. вот так вот упираем. Ложки вставим. И начинаем пить. Очень вкусно. Ну прямо вкуснотища. Вкуснотие. слог больше не могу подобрать. Ну прямо вкуснотища. Тут еще такой же цвет. Вот. И фиолетовый, и оранжевый. Я только что вылила фиолетовый, а Саша вылила оранжевый. Значит, здесь, как вы поняли, два вкуса. Это помогает нам быть веселыми, активными, умными. Умными и очень сильно энергичными. И, конечно, делает нас здоровыми. Здоровый. Чтобы мы не болели. <связывая> чтобы мы были очень эффективны. Чтобы у нас было очень много энергии на весь день. <связывая> <связывая> как это тебе помогло, Саш? Мне помогло, когда у меня живот болел. У тебя болел живот, да? Угу. И что ты сделала? Я выпила эти витамины. И когда тебе стало хорошо? Мне стало хорошо завтра. Завтра? Угу. М -м ну после предпринятия сзади, да? Угу. И ничего больше не болело? Нет. И все было очень хорошо. А это очень вкусные витаминки, как ты думаешь? Да. Нет. Да, очень вкусные витаминки. Здесь есть и ягоды, и фрукты, и овощи. И все это таких малюхоньких сушек. Это очень полезные это очень полезный сок, у которых много витаминок. И это все превращается в желтый цвет. Это очень-очень вкусно. Всем рекомендую. Всем мальчикам и девчонкам, которые это смотрят, всем таки рекомендую. Родители, пожалуйста, им покупайте. Очень вкусно. Если у вашего ребенка полит животик, то это очень эффективно поможет. На сто процентов уверена. Ведь Саша это уже пробовала. Саша это знает, что это поможет всем в мире. Да? Да. Рекомендую всем детям на этой планете. И возможно, если в будущем будут всякие там другие расы инопланетные. Они тоже, возможно, попробуют. И будут просто радёшенькие рады. Всем рекомендую этот вкусный сок. Мальчикам и девочкам. Вы будете самыми ключевыми в школе. Спасибо за внимание. До свидания всем. вкус с лимоном, а у Максима с ягодой. Кофем. Пахнет вкусно пахнет. Вкусно. Рекомендуем. Вот мы берем воду. Дача давай пакетик. Вот. Сейчас второй стакан мы его разделим. Вот мы ножницами срезаем. Так, высыпаем. Замечательно. М -м -м, какой запах. Сейчас я дам вам, подождите. Мешаем. Хорошо растворяется. В воде. Быстро. Сейчас разделим пополам, да? Немножко. Доча, подожди немножко. Сделаем ровно, ладно? Чтобы обоим одинаково получилось. Ну, давайте попробуем, а потом скажете вкус. Яблоко. Яблоко? Понравилось? Да. Вкусно? Да. Молод...